Эй, это Слев, добро пожаловать на мой канал. Короче, роликов не было. Ой, не буду говорить, сколько роликов не было. Роликов не было. полгода. Что ж. Ладно, я сказала там. Ну и что? Что мы имеем? У нас есть скин новый хотя бы ну, эту рубрику мы не заканчиваем, да, к сожалению. Заканчиваем эту рубрику. Да, ребят. Мы можем начать новую рубрику пишите в комментариях, начинает ли такую же рубрику, но новую, но, но более-менее адекватную. ну и, кстати, если вы захотите посмотреть а, те версии, которые у нас были раньше из серии, то я оставлю плейлист на канале. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Ну вот, видите, новости прикольные, ну, пишите в комментариях от одного до 10. Ну и вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. С вами был Шеф, всем пока.